сколько в речке воды районные власти, говорит, разбираются мы, говорит, разберемся два дня назад было им отправлено пока они разбираются тут уже подсоединились и качают вовсю воды в речке очень много прям таки до какого предела? а где уровень? А что, ты, блядь, вот, не врать, не вешай, что сделали с речкой плодопитомник все никак не, на, не наполиваются там яблоки свои сраные червивые Вон, речка полностью пустая камыш на берегу пеньки все, вот где было тут глубина полтора метра, вот одни пеньки. Вот и все. И еще привезли согу, будут ставить, чтобы остаток воды вычерпать. Кому вот это написать, кому пожаловаться, хрен его знает.